Ася я очень рада тебя видеть вот столько раз мы договариваемся о встречах но все некогда и некогда и я очень тебе благодарна что ты нашла время и пришла поговорить на нашем youtube канале который как ты отметила я тут замутила и все неугомонное на самом деле короткие правила да, то есть разговариваем про тебя. Очень хочется мне показать людей, которые работают в некоммерческом секторе, занимаются этими проблемами. Поэтому первый вопрос – это про тебя. Кто ты, как тебя зовут, чем ты занимаешься? Спасибо большое, Света, за приглашение. На самом деле неожиданное, потому что мы как-то сейчас растворились в такое время активное. Не всегда приходится встречаться. Спасибо за вот этот вот сегодняшний разговор. Мне вообще интересно, конечно, наблюдать за тем, как сейчас развивается вообще это гражданское общество, неправительственная организации. поэтому тема, тема это наша тема, это, это моя тема, вообще это я по профессии художник, по профессии художник, член союза художников и как всегда, вот это все складывается на, вот эта вот активность человеческая, она складывается на каких-то собственных мотивах. Это не просто, например, взять и труд заняться авиацией. Да? Uh -huh. Если ты в этом ничего не смыслишь, у тебя ничего не получится. И было время, я думаю, все о нем миллион раз уже говорили. Было время 90-х, было время перестройки, было время выживания, когда действительно стоял вопрос о том, как выжить. Говорили о хлебе, говорили там о работе, говорили о чем угодно, только, конечно, не о искусстве. А что для, сейчас для тебя значимо? Вот какие вопросы тебя сейчас волнуют? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, для меня все срослось хорошо, потому что то, что я все время болезненно воспринимала, что общественная работа занимает не просто там сто процентов это в моей жизни и на мои Картины не оставалось просто никакого времени, сейчас все срослось. То есть я дала себе паузу поработать творчески. И самое главное, что это меня тоже как бы перевернуло мое собственное сознание. Ну, сейчас мы много же говорим о насилии, мы много mm -hmm. говорим о вот этих каких-то социальной напряженности да, вот среди населения там. И я точно теперь знаю, что сколько бы мы ни говорили о насилии, если не будет культуры, в общем понимании, так скажем, культуры, то можно построить миллион кризисных центров, посадить 3 миллиона этих нарушителей в тюрьмы, но ничего не изменится. Культура должна быть здесь. Она должна проникнуть в каждую пору человеческого сознания. Культура, она ну она это, действительно это сквозное понятие это есть социальная культура экономическая экологическая она называется культура в чем ее вот это в этом слове в этом слове в одном вот ее емкое такое понимание потому что здесь есть определенные такие важные ценности угу. этические ценности есть традиции есть понимание так скажем именно того места где ты живешь того общество, в котором ты существуешь, и вот это вот культурная, именно вот этот взгляд на любую область человеческую деятельность, она определяет успешность. Если этого нет, если мы просто говорим насилие, насилие, насилие, насилие, насилие, насилие, много он насилия, никуда назад. не исчезнет. Потому что вот это должно быть, что культурное сознание исключает насилие. Культурное создание просто исключает насилие. И это надо, вот действительно, вот сейчас образование и культура должна просто наслаждаться. По-другому нельзя. Именно невежество без культуры рождает насилие. Рождают насилие. И да. все остальное. Все вот эти неразберихи, воровство, коррупцию, я не знаю, там, все что угодно. Вот именно эти две сферы, они для, для меня сейчас важны. На, в настоящий момент меня очень интересует э, вопрос развития гражданского общества. Но как я к этому пришла? Дело в том, что после окончания КМРП в 1995 году я сразу поступила на работу в представительство ООН. И конкретно фонд ООН по народу населению. Я была первым его сотрудником, открывала офис. И у нас была программа. И в этой программе э, партнерами были государства. И НПО. И на тот момент мы не могли найти никаких НПО. Какой год это был? 1995. А, ну, да. вот Структуры ООН, они всегда работают в тесной связи с государственными органами. Это вот как бы обязательное условие. Они всегда учитывают государственные программы, всегда это все согласуется. Где пробел? что случилось почему хорошие практики международных организаций потом не не, не пошли не, не идут у нас в государственные программы а прям вы хотите сказать, что у нас в государстве там институциональная память существует, что ли? Вы знаете, они меняют. Я раз ничего не хочу сказать. И теряют это все на ходу. Вот мне кажется, как раз таки НПО, у НПО больше институциональной памяти, вот у старых вот НПО, которые конкретные гранты выполняли, чем у Министерство. Вы понимаете, они там, министр сменился, он пришел, у него ноза, вы посмотрите все стратегии, все, ни одна не достигнута, ни один план не выполнен. То есть мы никаких индикаторов так и не видим, да, мы не видим мониторинга. Мы, мы, а вы хотите, вы понимаете, там на тот момент, когда мы все это уже оформили, результаты показали, его очень хорошо восприняли. Был тогда Дускалиев. После него пришел Досаев, и оба министра очень хорошо к этой программе отнеслись. Они даже там начали выделять какие-то средства да, на то, чтобы программа по семьи на национальном уровне распространялась. Там были выпущены протоколы, и мы показывали вот эту связку, как гражданское общество или вот эти комьюнити-бест организации могут работать, выполняя государственную задачу. Ну все, вот ушел Досаев, да, и, и, и, и все заглохло. Понимаете, что и я думаю, что таких идей похоронено, там, я не знаю, целое кладбище таких идей уже. Меня зовут Асу Байф Шонович, я председатель правления непресс организации The Last Hope. С 2019 года мы создали общественное объединение, до этого... Я работал в Северо-Казахстанском научно-исследовательском институте, преподавал, получил вот этот опыт и мы участвовали в одной большой программе от Всемирного банка, где выиграли 4 гранта по Северо-Казахстанской области на предприятие, которое занимается сельхозпродукцией, производством. Реализовали с ними и начали изучать, читать, что такое доноры, что такое социальные проекты полностью. И молодая команда, именно ученых, магистры в основном, кандидаты, решили создать общественное объединение, которое в дальнейшем бы и работало по всей казахстанской области и реализовывало какие-то проекты. И вот я считаю, успешно работаем. Где-то в 2012 году создали, посещали семинары, мероприятия, особенно приезжих спикеров, расширяли свой кругозор и в 2014-2015 году мы уже начали активно работать по всей области. Я считаю себя практиком по местному управлению, с населением работаю, развитием э, сельских территорий, какие-то проекты. Работаем с ассоциацией сейчас животноводческими некоторыми для того, чтобы субсидии, как разработать, как они должны работать, продовольственная безопасность. Полностью экспертную делаем аналитику. по Вот по этим всем вопросам можем дать консультации, работу, какую-то провести аналитическую.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 И я подал несколько заявок, часть из них выиграла. И вот с тех пор я периодически что-то подаю, что-то иногда выигрываю. И вот работаю с НПО, с какими-то отдельными НПО подружками. Первое, э, такая больше может экзистенциальная. В нашем современном мире иногда очень важно просто посидеть и подумать. Вот прям сесть mm -hmm. и подумать. Есть такое понятие... Тон-ов-войс, то есть это эм, некое, не, некий набор правил, по которым вы разговариваете с людьми. Должно быть четкое понимание, что они делают, цели. И перед каждым компонентом организации также должна быть цель.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 Ну и первый вопрос, потому что я-то вас хорошо знаю, но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали для наших слушателей, то есть что за организация, чем вы занимаетесь, сколько лет. Здравствуйте, Светлана, я рада видеть вас, вы тоже один из моих любимых партнеров. с удовольствием встречаюсь с вами, с удовольствием езжу к вам. У нас общественное объединение ЖАЭХТРАНЭ работает с 2016 года. Вот мы зарегистрировались летом и на протяжении шести лет активно работаем в нашем регионе. Ну, если начинать с чего вообще начинали, наверное, любая организация, когда открывается, когда начинает свою работу, да, не всегда в поиске чего-то, хочется свернуть горы, хочется что-то вот такое «Вау!» сделать принести какую-то пользу, тем более мы как педагоги, как учителя, в душе всегда что-то хотим, где-то что-то кому-то научить, кого-то там научить, где-то самим чему-то поучиться, и, ну, всегда вот как бы в поиске. Поэтому начинали мы с того, что работали больше с молодежью, потому что я работала в колледже преподавателем, и мне было очень комфортно с ними работать. Но в 2019 году мы участвовали в конкурсе ЦПГИ и выиграли первый грант наш. Это работа с сельскими неправительственными организациями. Я знаю, как мы начинали свою деятельность, и какие у нас были трудности, какие у нас были ошибки. Хотя через два месяца ну как бы мы выиграли первый государственный социальный заказ после регистрации, да, предварительно написав 26 провальных заявок. Но... Да, но ну, в оконцовке, ну, как бы, мы в июне зарегистрировались, а в конце августа, ну, как бы, мы подписали первый договор а, и начали реализовывать проект. Гражданский ресурсный центр. И вот, глядя на них, думаешь, ну, значит, ты не просто так что-то там делаешь, значит, все таки твоя работа нужна кому-то. И когда м -м, мы встречаемся и записывать даже, вот, можно так, ваши контакты, да, и вам позвонить, и что-то у вас спросить, и ты думаешь, ну на самом деле, значит, кому-то нужен, значит, все еще, не все еще потеряно. И я так, я кажусь своей командой, которая каждодневно спрашивает, направляет меня, давайте, что мы будем на следующий год делать, давайте, мы должны там участвовать там-то, там-то, мы должны, значит, реализовать. Поэтому моя гордость, наверное, это вот те люди, которые рядом со мной. Люди, которые поддерживают и готовы идти дальше, идти работать. Коллеги, которые работают по республике, предлагают новые идеи, новые проекты. В том числе и вы, например. Я горжусь ну, как бы, тем опытом, который у них есть, который можно перенять. Ну и я горжусь тем, что я живу, наверное, в этом городе. Меня зовут Данил Виктурганов, я являюсь президентом общественного фонда «Гражданская экспертиза». В целом наш фонд занимается тремя основными направлениями. Первое направление – это независимое наблюдение за выборами. Мы занимаемся независимым наблюдением за выборами, Но ну, я занимаюсь, с 1999 года. Ну и есть еще два направления. Одно из них – это участие в инициативе прозрачности добывающих отраслей. И третье направление – цифровые права. На самом деле все три направления достаточно правозащитные. То есть по большому счету мы занимаемся защитой прав граждан, избирательных прав, прав на управление своей страной, прав на самореализацию в цифровом пространстве и так далее. То есть в целом вся деятельность правозащитная. Но что нужно сделать? На мой взгляд, нужно взять вот три основных закона. Это центральная избирательная комиссия, закон о референдуме, закон о выборах. Взять вот это все в кучку и положить в шредер. Потом сесть, взять в руки карандаш и бумагу, написать на бумаге сверху «Избирательный кодекс Республики Казахстан». И вот в этот избирательный кодекс Республики Казахстан кодифицировать, внести все абсолютно законодательные акты, которые у нас должны быть, внести все это в кодекс.